Здравствуйте, друзья! Начать хотелось бы с того, что «Таймс» опубликовала большую статью на первой странице, заглавленную «Борьба с Путиным отвлекает внимание от нацистских сил Азова». И посвящена она как раз Белескому, тем силам, которые сначала были батальоном, потом полком Азов и сейчас входят в Национальную гвардию Украины, являясь ненацистским формированием. Ну, может быть, у некоторых открываются глаза. Пресс-секретарь Путина заявил, что прекращение огня на время переговора России с Украиной не будет, а ход переговоров не соответствует ситуации, складывающейся для украинской стороны. Зеленский записал новое обращение к Западу, на что я обратил внимание: он сообщил, что до войны Киев называли Новым Берлином. Теперь на Берлин пишут на российских ракетах. Да, потому что для русских Киев не Берлин, а мать городов русских, а Ассоциации, которые у Зеленского возникают с Киевом и Берлином, ну, немножко другие ассоциации. Это город, в котором сейчас как раз засели те, кто ассоциирует себя с Берлином и опирается на новых нацистов, вроде того же полка Азов. Кстати, картину на заборе Азова в Мариуполе рисовала некая Лена Патюк. К слову, на рисунке со страницы этой дамы, которая теперь недоступна, изображен один из самых кровавых полчей Рейха Оскар Пауль Дирлевангер. Кстати, именно в его подразделениях служила подавляющая часть украинских националистов. Еще одна очень интересная новость. Оказывается, уже вторые сутки наблюдается снижение интенсивности вражеских налетов. Об этом сообщает командование ВВС ВСУ. Но судя по фото и видео, которые мы каждый день смотрим, командование ВВС Киевского режима не очень адекватно оценивает обстановку. В качестве примеров. В Николаеве была гостиница «Энгул» в которой разместили часть гарнизона после разгрома 79-й бригады. Теперь ни гостиницы, ни прятавшихся там вояк нет. Есть яма. Большая. Братская. Но это не все. На территории 61-го завода накрыла склад боеприпасов возле незаконченного ракетного крейсера Украины. Попали по блокпосту на Шнейрсона рядом с заводом и зданием облад администрации тоже. Еще один блокпост в районе магазина «Апельсин» на «Адмиральской-2». И сейчас по позициям вокруг Николаева уже не первый час работает РСЗО. Это далеко не полный перечень целей, которые накрываются в Николаеве и только в одном лишь Николаеве. В Киеве сейчас запретили выходить на улицу. Сегодня с 20.00 и до послезавтра до 7 утра действует комендантский час. И еще раз об уничтоженном ТРЦ на Подоле в Киеве. Помимо видео работы Градов оттуда, которые уже не одно появилось, еще и фотография военной техники, которая была спрятана в пристройке «Спортлайф». В соцсетях украинских сейчас в Киеве идет резня по поводу того, что какие-то идиоты опубликовали это фото, спровоцировав русские удары. Им отвечают, что вы сами идиоты, потому что что вы пишете, вы же признаете, что наша техника там стояла, а русская авиация и ракеты сработали очень точно. Дневная сводка Генштаба ВСУ. Она достаточно скучна. Враг окапывается, готовится к обороне. На Донбассе противник ведет при этом как почему-то штурмовые операции по всей линии соприкосновения, одно отбита попытка прорвать украинскую оборону в Авдеевке. Два дня назад мы сообщали, что после артиллерийского налета разведка заходила в Авдеевку куда передовые позиции, полностью уничтожены и вернулась обратно. Еще одно из той же сводки. В Изюме начинается усиление российской группировки и обустройство опорных пунктов. В самом городе продолжаются бои. Никто не отрицает, что возле телевышки еще остается в окружении части ВСУ, а то, что накапливаются силы в Изюме, да, они идут дальше на Балаклею, идут, идут, идут, туда уже гуманитарка пришла сегодня. И последнее. Была попытка наступать в сторону Броваров под Киевом, но враг потерь и отошел. Тут я ничего комментировать не берусь, потому что ситуация под Киевом понятно. Там постепенно обустраивают позиции и замыкают кольцо окружения. Кстати, Друзенко, о котором я сообщал в предыдущем выпуске, который обещал в прямом эфире Украина-24 кастрировать пленных, взял свои слова назад. Очень такая удобная практика у Киевского режима. Постоянно, каждый день сообщают о том, что пленных будут кастрировать, о том, что всех семей летчиков будут находить и, и уничтожать, о том, что тех, кто убил пограничников под Харьковом, все семьи вырежут под ноль, о том, что... Надо убивать, надо кадыровцев за... зашивать в свиные шкуры. Каждый день, ни по одному, ни по два раза подобные заявления звучат. После чего звучат невнятные опровержения, но зато заряд, посыл вот этого ненацистского нацистского зверства постоянно присутствует в медиапространстве киевского режима. Прошу прощения кстати, о киевских агитаторах. У них достаточно плохо с головой. На этой фотографии они публикуют гору Сахара в каком-то из киевских магазинов, но при этом не обращают внимания на то, что все полки вокруг этой горы Сахара пусты. А вот это фотографии из оккупированной Одессы. На первых фото вы видите билборды для русских военных на улице Королева. Такие расположены по всему городу, как будто уже ждут, что русские придут и их прочитают. На следующих фото русскую литературу убрали из книжных полок и соответствующее объявление, поясняющее, что и как. На последнем фото так встречают Одесситов, Приватбанк. Обращаю ваше внимание, что постоянное использование мата стало давно там практикой. Причем практика не на уровне граждан, не в разговорной речи, а в том числе и в письменной, в официальной, в тех документах, билбордах, плакатах, которые используются киевским режимом и различными структурами этого режима. Понимаете, это пример полнейшей деградации, и они даже этого не понимают, что не деградировали. Да, уточнение. Сообщение народной милиции ДНР о том, что войска входили в Угледар, не соответствует действительности. Войска проходят мимо, а группировка небольшая, ВСУ, которая остается в Угледаре, сидит на окраине, как и говорилось, в частном секторе, там была застройка дачная. И еще одно. Как я рассказывал утром, Военная военной администрации Одессы сообщили, что подбили русский военный корабль. Появились соответствующие сообщения и фотографии. И удалось распознать в этом подбитом корабле, горевший несколько лет назад, корабль ВМС США Бон Ричард, который находил в Сан-Диего. Забавно, что этот же русско-американский корабль уже подбивали ВСУ 2 марта этого года. Так что, судя по всему, кто-то будет долго жить. Ну, а в Киеве, между тем, требуют, чтобы Мелитополь кто-нибудь деблокировал, кто именно, не сообщается, но явно не те, кто к этому призывает. Да, и еще. ЕС выделит Украине дополнительно 1 миллиард евро для закупок оружия. Проще говоря, миллиард останется в Европе, а киевскому режиму поставят оружие по умопомрачительным ценам. И вполне возможно, старые, по крайней мере, еще Германской демократической республики гранатометы уже поставляли. И винтовки М14 50-х годов прошлого века мы тоже видели на фотографиях в качестве трофеев да и последнее о чем я забыл упомянуть я раньше говорил об азове так вот на фотографиях вы видите одного из нацистов полка азов артема бонова настоящая фамилия залесов он угрожал чеченцам сыграть их головами в футбол весь покрытый свастиками нацист сообщил что предпочел не деблокировать мариуполь а сбежал в польшу при этом он явно врет но очень характерный такой Пример того, что нацизма на Украине нет. На этом все ко все. Всего вам доброго. До свидания.